Далее, да, проанализируйте рынок в выбранных нишах на максимальную стоимость услуги, о чем я уже говорю, да, если есть возможность вырасти там, и это не, не эпизодические моменты будут, да, то есть не один клиент из 300, да, хотя бы один из 100, да, то... Вообще очень комфортно, там можно расти, развиваться, потому что что такое 100 клиентов, ну не 100 клиентов, да, вот 10 клиентов со средним чеком 80 тысяч рублей, вы очень будете неплохо себя чувствовать, но еще одно преимущество среднего чека, это то, что вы будете тратить ровно столько же времени на них, сколько бы тратили за 15 тысяч рублей, удовольствие очень разнится то есть очень большая, большая разница, и Шестое. Если все данные совпадают, двигайтесь только в этом направлении все свое время. Если вы поняли, что вот та ниша, которая мне нравится, здесь есть объем рынка, и здесь есть люди, они встречаются, я знаю, либо могу их найти, либо есть прецеденты из моего окружения, которые продавали им дорого, либо продавали смежные услуги дорого, то здесь можно в среднем чеке расти, и нужно... Все остальное как бы немножко отодвинуть и начать двигаться только в этом направлении. Так, едем дальше. Что у нас на следующем слайде? Ага. А, ну, то есть здесь, когда мы уже определились, а, кто нам нужен, а сейчас прочитаю. Вот здесь вот отличная фраза, а, которую я услышал на одном из тренингов. Чтобы зарабатывать на том, что ты делаешь, надо перестать делать то, на чем ты не зарабатываешь. Тут я имею в виду и деньги, и время, потому что есть проекты, в которых мы зарабатываем, но они тянут очень много времени. Это касается особенно новых проектов, которые входят к вам по сарафанке, они сами вас находят, по рекомендации приходят, и они готовы платить чуть больше по рынку, да, и вы заинтересованы в том, чтобы с ними сотрудничать. Но ниша вам непонятна пока, что неизвестна, но вы знаете, что если постарайтесь, сделайте там результат. И вот если вы перед этим определились, что ниша, которая, с которой вам желательно работать в долгосрочной перспективе, она есть, и приходит вот таких один клиент, второй клиент, третий клиент, ну, в течение там, полгода, да, то вы время свое инвестируете в них, они а в свое развитие получается. То это, это просто очень важный момент, который я уже много раз проходил, и потом окончательно определился, и наконец-то начал целенаправленно работать. Так, вот… Важный момент. Вывести для себя целевую аудиторию возможно только на основании аналитики предыдущего опыта работы. Если у вас его нет, нужно тестировать, пока не найдете. Однозначно этот видос будут смотреть специалисты, у которых опыта немного, либо те, которые попробовали одну нишу, вторую, третью нишу, у них результаты еще не там, не сям, не очень, но они все равно хотят в этом направлении развиваться. Тут надо просто набивать скилл, просто брать всех подряд, фильтровать, и, собственно говоря, у меня получилось проанализировать все это, потому что у меня был богатый опыт работы со всеми. На определенном этапе своей деятельности я просто брал все, всех, как только мог, потому что, ну, то есть, на ну, во-первых, надо было деньги зарабатывать, да, с маленьким средним чеком особо не посидишь-то листи, вот. а во-вторых, нужен был опыт. Но тут еще такой момент. Опыт у нас приобретается очень быстро. Если голова на месте у специалиста, да, он может разобраться в любой рекламной системе очень быстро. Даже если там работали ранее в институте, перешли в Яндекс или во ВКонтакте, да, даже если там Яндекс с закидонами сейчас, неважно. Майтаргет, ВКонтакте, Яндекс, Телеграм, Авито, у вас все пойдет. Надо просто определиться с направлением.